Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы в лесу. Сегодня у нас выпуск такой лесной. Сегодня поехали с женой за грибами. Да, жена? Всем привет. Всем привет, ребят, еще раз. Так, ну вот зашли в лес. Первые грибы, которые мы нашли. Вот такие вот грибочки у нас. Ну, это волнушечка. И это черный груз сегодня. Вот да, черный груз. Сейчас по... вот такой лес у нас вокруг, ребят. Такая красота. Красота неописуемая. Так, ну что, ребята, погнали. Будут грибы попадаться, будем снимать, показывать. А вы не переключайтесь. Гляньте, ребят, какая волнушечка. Ох, красавица. Вот таких бы набрать, нормально засолить с лучком. С лучком и с картошечкой. Так, жена тут тоже волнушечку нашла. Вот такая красивая. Так, черного груздей нашли, вот еще. вон еще грузди, так, режем груздей, ребятушки, червивый, червивый попался, давай другой смотреть, а вон еще большой переросток, Он там растет, вот еще, зай посмотри, вот этот, тоже червивый, маленьких надо искать. Ну-ка, вот эти срежь. Да, они сразу... Видны. Червивые, да, все? Видишь, все они Пока все червивые. Вот это, наверное, хороший маленький. А, вот, да. Это нормально. А вот маленький рядышком стоит с этими. Да ты вообще их что-то усыпал, смотри. Есть? Ага. Да нет, он уже Червилые. есть. Червивый? Конечно, если Если, короче, с большими стоят грибами, значит они уже червивые почему -то. Много черных груздей, но они уже все червивые. Надо искать маленьких. Вот. Так, это не волнушка. Тут он, смотрите, какой мухоморяще. Что-то грузди поперли, ребята. О, вот это все хорошенький. Да. Вот такой грусть. Черный, как дгать. Тут вот канал протекает, ребят. И рядом прям по канаве идешь и собираешь. На ножку срежь. но здесь она найдете ребята на кадре гриб нашли да. маленький а червивый смотрите а вон еще растет но вот тот попробуй да тоже ну, попробуй они бывают через раз червивый да вообще вот пятачок такой небольшой тут ходим и они прям их с первого раза, короче, не видно, а потом, вот смотри, вообще, вот как вот этот гриб можно заметить? Ага. Он червивый, маленький такой, смотрите. Хорошенький, но червивый. Уже червивый. Как говорят, черви едят, значит съедобный. Вот так вот можно сказать. Под березы такой, не знаю. Ножка крепкая, может ножку взять. Что-то у нас, ребята, эти одни чернушки пошли, ну, черные грузди. Если yes, нормальные. Ну вот это должен я же думаю, точно нормально. Червявый. Ага. Ну, смотри. Конечно. Думаешь. Это вот они все как эти. Ой, влаги почему-то много. Смотри. обычно когда сухо тогда не а тут влажность, ну, влажность хорошая грибов много ну, вот этих чернушек Но все они короче червивые, ребят так ну ладно идем дальше так нашли ребята короче целое дерево таких похожих на опять сейчас будем гуглить короче и посмотрим они короче с юбочкой сейчас посмотрим с юбочкой это опят или нет так, ребятушки, все-таки погуглили это опята. У них вот смотрите, юбочка вот такая есть. Шляпка такая шероховатая, короче. Погуглили. И все, дерево, короче, в этих опятах. Сейчас жена, сейчас жена будет резать, ребят. Может, пакет их сразу опять сначала? Или ты сразу в корзину? Я, к сожалению, ребята, ножек не взял. Ну, у жены есть ножек сейчас на быстрому все время. вещи тут сюда найдет да? ага. молоденькие бля да. слушай а вот этот вот, вот я... все они опята они на одном месте все растут это все опята ну смотри какой маленький ты оставил там мини Вон еще смотри сколько там опять. Вон там еще опять, там, не знаю, видно вам, ребята, на кадре. А. -а, -а. Нет, не видно. Без кадра. Потому что так сидит и смотрит. Нет, бы помог. Есть... Ну, я помог, я нашел опять. Не вот правильный. такие, ребят, красивые. Пойдем. Ну, там еще сейчас свежу. Впереди. Упал. значит сейчас рядышком ребят должны быть где-то еще опять мы сейчас поползаем. поползем и посмотрим вон он сколько тут? сколько тут их молоденьких прям совсем молоденьких ну да и вот еще. где вон. И он ниже перезрелые. перезрела ну пойдем так где ты еще зачем идешь ну вон я не знаю где-то ли не вон, вон это нет вон гадки сейчас посмотрим они Шароховатые да, или гладкие? Они уже чуть больше выросли просто. Те молоденькие, а эти уже им побольше. Лет. Лет. Да. Мы сейчас возьмем уже... шляпки у этих. Они уже повзрослели. Они немножко выросли. Да. Вот я люблю опята собирать, их сразу нашел, так нашел. Сразу сковородка точно будет. берем только шляпки ребятки одно дерево вот результат так ребятушки посмотрите сколько опять сколько опять мы нашли ребят на одном дереве ну где на стоит больше положить. вообще просто смотрите жена тут режет ну, сейчас по очереди она порежет она порежет, потом я порежу. Вот такие деревья попадаются. Зашел в лес, нашел одно дерево и можно в принципе уже домой идти. Сейчас еще в округе пройдемся, посмотрим немножко, ну для следующего раза. Вот. Ты бери только шляпки, за. Да ладно. Вот столько опять. Звук хороший. Ага. Жик -жик -жик. Шляпки бы только брала. Зачем ты все это срезаешь? Так, ну что, ребятушки, включаю музычку и под музычку на ускоренном будем собирать. деревья короче с этими много я не знаю у нас места уже нет мы взяли он пакетик да и корзинку мы ну, даже как-то не ожидали да что тут столько грибов там дерево с опять но там уже не будем брать у нас уже никуда туда сходим сейчас я вам покажу какую там чагу нашел здоровую и рядом короче этих опять там вообще просто тьма сейчас беру уже одни шляпки просто уже все Ребята замучились собирать. Набрали корзинку. <coughs> набрали пакет. Тут уже попадаются лисички. Сейчас вот лисичек возьмем. Вот они. Немножечко. Там еще одно дерево с чагой. Хочу чагу забрать. И прямо на этом... Рядом с этим деревом, короче, растут эти опята. Еще порежем. Наверное, уже в курку порежу. И пойдем домой. А вы не приключайтесь. Такие красивые а, лисички. Вот еще такие некрасивые комары да комаров много так ну что пойдем за Ну, какой лесочек слушай а здесь ничего такой лесты угу еще даже не дошли до пункта назначения муж еще нашел маленький кустик пойдем а ты его вот тут уже побывал я гляжу да вон там а, а вон кто там сыроежчик стоит ну сколько тут шишечек? А вот это кто? Нет. Вот они. Это кто у тебя? Поганки. Или нет? Ну, вообще какие-то странные глины. Ай! Ой, ребята, он нашел. Ой, подожди. Сейчас опять, не дай бог, упаду и что будем делать? Ой, какие молоденькие. Какая... Смотрите, ребята, какую чагу нашел. С этой чаги будем пить чай. Вот она тут висела, видишь? Даже не высоко. Вот. А вон они. Нет, а там другие грибы. Нет? Так, ну что, давай пакет, давай маленьких вот сюда наверное. Ну, может, ты давай мне пакет. тогда пакет возьмешь? Да. Аккуратненько только. Это я Сейчас. уже устала. Закидаем молоденьких и домой. Сейчас бы дойти вы до дома. Да, еще полчаса идти. Ой, уже. я уже так слезаю, потому что мне уже надоело. Ха -ха. Что? Комары. Так, ребятушки, ну что, заканчиваем наше видео. Грибов мы насобирали, да, жена? Да, хорошо, насобирали завтра сюда снова вернемся. Завтра И еще снова, да. До встречи, ждите продолжения. Да, будет продолжение в следующем ролике. Пока. Всем Пока.